Отлично. Wow. До волна. Поехали, парни. Wow. Yeah, пожалуйста, блин. Дебил я, люблю Да какое 52? Ну, если я умираю? То да я потом начинаю бежать перехода. Да, тоже остров. в практике волна А, вот... Ой, думаю, надеюсь брал, А, ладно. А, да, потому что там О, я бы покажу, я... что Олега, я... ты на авто часто сливаешься в не пилотах? Нет, я после я хочу по нажать надо, я рвану нажму. Она легко мне начала пройти, я потом не путаю. Наш нет. Я Поверье, битнул что? Что, Ты битнул? Чу? Ты битнул? Да ГГ <свист> <свист> Ты серьезно? Вот ГГ, блин ГГ <свист> <свист> просто лучше Я битнул Красавец. Я сначала не помню Я такой думаю, человек, что там Дима такой Дима кросс пробежал все, давай, давай выразишь эмоции потом, у меня волк. Сдохну, я под... Дима, снимал? А, да. Спасибо, я пойду отжиматься 15 раз, я же сдохну на волне сфар. Я сейчас, ну Я не знаю почему, но у меня тоже голос появилась. Пошел отжиматься. Найс я 1, 9, 4, 3. Скажешь, у тебя больше кто-то чему-либо? Или меньше? Так это Хайперия. Ну так он прошел же Хайперию? Нет. А, он не прошел, а... А, а... а, понял, мне послышалось у Ты Олега. Что? А мне... А не у Лего. Все, окей. Я у я Лег... играю, у, лего, у лего, лего меньше должно быть. У него 3 с чем-то тысячу, У меня тысяч пять примерно. Один, девять, четыре, три. Все, так, я отжался. Это будет пол. Uh, а, да, 52 топовые проценты далее. А топовала. хотя, нет, у меня там 4 с чем-то. Может быть. -а нет, я в этом практике. Ну ну я говорю, если я буду умирать, то есть я Я говорю, если будешь там умирать постоянно, я, блин, вот и каждого раза пойду держаться. Я выжить не могу, блин. Мне как-то пофиг. Суник вэф инфинити. Честно поминают, как все. Муфи? 4,575. Грэй, грэй, грэй. Поехали. Ну что, а теперь?